Итак, следующий пункт, ну, который необходим для того, чтобы все-таки самостоятельно научиться петь, это хорошая способность копировать. То есть вы же понимаете, что когда вы самостоятельно учитесь, вот смотрите вы, допустим, даже мой урок вокала, я показываю какое-то упражнение, пусть даже простое. Ваша задача услышать и сделать точно так же. То есть вот в чем суть правильного выполнения упражнения? Суть в том, что вы слышите, как делаю я, и делаете точно так же. Если вы делаете как-то иначе, по-другому, вы делаете неправильно. Вы, возможно, тоже будете что-то отрабатывать, но не не совсем понятно, что. Возможно, ваш голос станет лучше. Но если вы делаете по-своему, то и какой-то свой результат вы получаете не тот, который ну, изначально заложен в это упражнение. Поэтому здесь важно уметь копировать также с песнями. Вы слышите какую-то фишку да? допустим, вокальное украшение вибрат. Вы можете не знать, как это называется и вообще, что это такое и как с точки зрения техники это делается. Но вы услышали и повторили, скопировали. Да? Тогда все хорошо, тогда все окей. Вот в этом случае, если вы умеете копировать хорошо, тогда тоже ну, это увеличивается процент, что вы сможете самостоятельно научиться петь. Следующий важный момент это хорошие голосовые данные, вот изначально. Ну, здесь всегда привожу пример с гимнастикой. Вы приходите. Ну, может быть, у вас в детстве или вы уже своего ребенка приводите вот в эту секцию гимнастическую, спортивную, да, не там, где просто, но ну, всех подряд берут, а именно в такую спортивную школу. И там ребенка проверяют, тестируют, да, насколько он гибкий. Вот меня, допустим, в детстве родители хотели отдать, но я вот этот тест не прошла, я не гибкий человек, вот от природы. То есть это, ну даже не от меня зависит, гибкая я или нет. Вот природа, либо дает гибкость, либо нет, да? И с голосом то же самое. Тут есть один нюанс, но, допустим, вы на данный момент уже вот имеете вот такой багаж, вот такой у вас голос, такие изначальные данные, да, голосовые. И если эти данные хорошие, то вы сможете самостоятельно заниматься и освоить вокальные приемы, техники и так далее. Если данные не очень, да, то, конечно, здесь нужна более кропотливая работа с педагогом, потому что но у кого данные не очень, у кого есть зажимы, зажимы психологические, телесные, голосовые, да, соответственно, вот с этими зажимами нужно очень аккуратно работать. Если вы будете на зажатый голос пытаться себе микс сделать с помощью уроков на ютубе бесплатных, вы можете себе либо сорвать голос, либо травмировать связки, либо, ну, просто настолько пережать голос, что у вас ничего не получится, и вы потеряете всякую мотивацию, откажетесь от этой затеи, Подумайте, что пение – это, вообще не ваше, не для вас и вам не нужно этим заниматься да? хотя всего лишь навсего нужен был правильный подход то есть нужно было начать с другого поэтому если вот голосовые данные природные хороший голос уверенно звучит нет зажимов ну тогда да в путь можно самостоятельно начинать заниматься